чтобы стать целительницей, береги, не целительница, это я имею в виду ваше поле целое, и ваше присутствие все приводит в целостность. Присутствие, а не я целительница, потому что я умею смешивать одну бодяжку с другой. Да. Цели... Целостность и целительный поток — это то, что внутри. Если оно есть внутри, то снаружи, к чему я не прикоснусь, я сделаю из этого... Шедевр. Это будет восторг, вау, из ничего нечто. Три кабачка, раз, два, три, замутила шикарное блюдо на вечер. Да, то есть у берегини никогда не бывает страха, паники, состояния неясности, что ей сейчас делать. Господи, гости едут или еще чего-то. У нее всегда всего достаточно. У нее есть умеренное количество запасов, и при этом присутствует колоссальное доверие к миру. Она не боится. Не боится, она изобильна, она не накапливает на всякий случай черный день. У не бывает ни одной лишней, э, лишней вещички или тарелочки, или предмета в пространстве, где она живет, которые не облюблена заботой и осознанностью. А зачем это внутри меня лежит? Понимаете? Когда мы осознаемся, что я это то, что есть пространство. Да, вот давайте так. вот. Я это то, что стоит на этих полках, я это то, что висит на моей стене. Это напрямую отражается на моем теле. И то, что в моем теле, напрямую отражается в пространстве. Поэтому по какому-то магическому, да, вот, способу, Если мы возьмем одну хозяйку, или так, не то что хозяйку, женщину, поселим там в хоромы, оставим ее там, она эти хоромы превратит в себя в течение нескольких недель. Если она уж, простите, засранка, то эти хоромы превратятся в то, чем является она. И неважно при этом, есть у нее еще муж или нет, сколько у нее детей вообще вот это все не важно поэтому очень часто когда мы жалуемся на то что там я что-то не успевали у меня там что-то не так или так не так потому что муж дети или наоборот их нет поэтому чего-то нет это все это все это ложь это все ложь и иллюзия женская взрослая ответственность начинается с осознания своей базовой женской функции. Я это пространство. Мое физическое тело является прямой проекцией, зеркальным отражением того, где я живу. И, соответственно, если у людей есть, например, проблемы с там, вопросами жилья, какие угодно проблемы. Проблемы на уровне, допустим, оно не мое, проблемы на уровне, оно мужа, а я его не чувствую своим. Я почему-то какая-то вот не, не совсем родная здесь, или оно мне не совсем родное. У вас такие взаимоотношения с телом. А какие у меня отношения между моим умом, мозгом и моим телом? Если я не родная там, где я живу, то такие отношения у моего мозга, у моего ума, у моей Личности с моим телом. А что это оно мне не родное?